Не думай, что все пропели, что бури все отремели, на двосяк великой цели. Ну, пусть я, я вам дам я, я вам, пример. Самый главный рост, можно сказать, даже единственный рост. Это так. Единственный сектор, где лишь только один сектор в Америке растет. Сильно растратили, это правда. Это информация. Так называемая новая экономия. Это единственная часть, которая растет. в этом момент. А, а акция этих предприятий, особенно интернета, акция в очень сильно растет. Например, вот в прошлом году, это просто удивительно, в прошлом году цены Акции в Интернете, в Америке, в России, вы знаете сколько? Тысячи процентов на год. Уж неплохо, да? Уж неплохо. И это, конечно, хороший бизнес, если будешь покупать. Раньше, по крайней мере. Если ты, ты покупал и год тому назад. Я не вижу здесь ничего плохого. Все равно, погодите, Пока не вижу. Ладно, да. и губите. Сразу же губите. Потому что эта ситуация сильно беспокоит, Серьезно, серьезно, серьезно, Сильно беспокоит. Почему? Потому что вот тысяча процентов роста цен акций в, в интернете. А вы знаете, сколько прибыл взяли из интернета в прошлом году? Я вам скажу, ничего. Ни копейки, ну. Этот бизнес не имеет пока. Может быть, дальше буду же, может быть, что-то. взять. — Пирамида. А ты а, а, точно так. Точно так. Пирамида. пирамида. В крайности Супер, пирамида. — в крайности, в крайности опасной. И эта спекуляция, потому что это чистая спекуляция, обязательно. Э, в конце концов, э, будет крах. И сильный крах, фактически крах уже был, поэтому этой странице. Я не знаю, если там здесь написано или нет, но в 4 апреля, а это недавно, менее одного месяца назад, был крах. акций, особенно в интернете, в Америке, очень сильный крах. И это не кончилось. Не кончилось. Будут другие крахи. Ну, я, вот, я, я не могу иметь времени, чтобы дать вам под подробности. Есть, есть у нас документы, разные документы, а, вот это, это. Ну, например. Даже после этого краха в, э, в Бирже, который был приблизительно месяц назад, этот журнал, серьезный журнал, пишет следующее, что вопреки этого рынок все еще, как сказать по-русски, переценит, переценит, говорят. А поскольку я знаю от вот этой страт... стратегии JP Моргана, говорит, что это переценит переоценивать на 22 Понимаешь? Значит, что в будущем обязательно американский бирж, бирж должен, нападать, должен упадать по крайней мере 22 Это катастрофа. Почему катастрофа? Потому что в первый раз в истории больше 50 процентов американцев уже имеют акции. Акция. Значит, это очень важный факт. Если ты смотришь мировую экономию в этом момент, сразу же видно, как цел, целый мир зависит от Америки сейчас. Целый мир. Почему я так говорю? Очень легко. Японь? капут. Азия – почти капут. Южная Америка – капут. В Европе есть очень э, трудный, тяжелый и маленький рост. Значит, что единственный, я не говорю об о России, почему говорить о России? Потом мы поверим о России. Как элемент в мировом рынке, это, это, это, это незначительный не элемент сейчас, к сожалению. Но значит что, и вся, всякий серьезный экономист этого прекрасно знает, что в этом единственный двигатель. Мировой экономии – это США. И в чем состоит этот рост, этот платеж – это следующий. Это рост, как сказать, продажи и покупательности. Рост покупательной способности. Огромный рост покупательности. Откуда а это, это покупательность? Из биржи потому что они пока сделали некоторые прибыль из, из акций, понимаете И с другой стороны, это, это совсем неизвестно, но это факт. Из долгов, в Америке в, в этом есть огромные долги. Долги да? Долги, долги? Долги, долги, долги, долги. Колоссальные долги, беспрецедентные долги. Люди же взяли колоссальные суммы кредиты. Кредиты. кредиты чтобы покупать машины чтобы покупать компьютеры покупать дома есть долги Это, вот там тоже, тоже здесь написано где ну, вот здесь написано, написано что долги в америке э, достигли свой э, самый высокий уровень инвестиций здесь другие фразы я не буду читать Например, вот цифры, цифра, вот интересная цифра. Что люди покупали, взяли кредиты, чтобы покупать акции. Представьте себе. Это, это точно пирамид. Взяли кредиты, чтобы покупать акции. это божир. это сумасшедший диртон. Вот цифра, если хотите, написаться Это очень интересно. Из 1998 года до 99-го года, то есть год, один год, только один год, цифра этого долга вышла 62% в один год. Слушали меня? Слушали хорошо? Я даже считаю, что 62% до 230 миллиардов долларов. Хорошо. Я считаю хорошо. Ну, вот увидишь, вот, вот увидишь, проблема следующая, что прибыль из акций меняется, Выше, ниже, ниже, выше. А долги не меняются. Если например, у, у тебя есть дом на тысяч долларов, вот и долг стоит. Все равно, если ты получишь прибыль из изближа или нет. А, а, а пока биржа растет, все нормально, все хорошо. А когда будет крах на бирже, который это очень, это совершенно неизбежно, что, что будет в тот суток? Что будет с этим Я не говорю о 2-3 миллионеров, я говорю о половину американцев. А можно это же вставлю? Можно. А, вот он говорил о цифре, о переоцененности биржового рынка на 23%. Вот, кажется, цифра совсем небольшая, ну, что такое 23%? Но, и сейчас он говорил о долгах, о кредитах, которые берутся. Большая часть этих кредитов э, взята э, под залог акций. Ну, собственные собственно, ну, ну, акции ну, выступают ну, в качестве залога. Но что интересно, анкольные суды, суды под залог, э, банк, если э, биржа падает, ниже уровня 18% процентов должен просто автоматически продавать. Это просто юридическая норма. То есть это означает, что крах наступит автоматически просто. Потому что банки будут вынуждены продавать, и тогда крах станет просто необратимым. Ну, возможно, если возможно, минуты же Я не могу говорить и подумать по-русски. Можно окончить свою республику. Все это мне свободно говорят, если сказать свое мнение. Ладно, рождение а, Что это обозначает для России? Десять лет тому назад они сказали, что вы здесь, в России, а, а, а некоторые люди даже верили в это. По, по крайней мере, у меня было какое-то сомнение, будет ли лучше, не будет, и лучше. 10 лет тому назад, вот они написали здесь в России рай. Как это сильно рай. Рынок, свободный рынок и так далее. Привилизация, реформа и, и так далее. У нас уже, уже есть опыт. Это уже не теоретический вопрос. 10 лет. Десять лет это достаточно, чтобы делать выводы из этого опыта. Э, результат, ну вот, вот, вот, вы же знаете, я не буду почему вот, вот, вот, одна цифра, одна вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, это удивительная цифра из американцев, нет вот, не Известно, что в периоде так вот, реформы в России прошло вот, вот, вот, вот, вот, крах, катастроф в истории. Ты напрасно, ты напрасно э, э, ищешь э, э, в, в книгах по истории экономии, по крайней мере во время мира, по крайней мере во время мира, напрасно ищешь пара, да, да, что-то параллельное. Пара, пара, пара, 60% разрушения производственных сил. 60%. Это не видно. Это, если мы хотим сравнить это с кем-то, то единственное сравнение, возможно, это колоссальное поражение в войне. Ну, в России не было. первый не, не год. Хуже даже. Я, я бы сказал, что даже хуже, чем, чем после, после войны. Разрушение производственных сил всюду. Это для нас, марксистов, самый решительный факт. Надо иметь всегда в виду этот факт. И можно делать следующий вывод, что так называемая русская буржуазия, это сейчас абсолютно очевидно, не способна играть никакой прогрессивной роли. Абсолютно никакой. Они здесь только способны разрушать производство. Это даже хуже, чем другие цифры. Ну, но я сказал, что я хотел дать немного цифр, но у вас есть много цифр. Больше меня. Наверное. Но есть один цифр, который, правду, истину сказать, мне просто удивил, когда я читал. Два месяца тому назад американцы, которые очень интересуются полосить, конечно, опубликовали следующий факт. В течение последних десяти лет из России выш, вышла, выведена, вы, вы, вы, следующая цифра, это американцы говорят, может быть даже, даже, ну, даже, даже больше. Ну, официальная цифра, это 550 миллиардов долларов, Исчезли. ну, куда это известно, эти деньги есть. Есть в Англии, есть в э, Германии, есть в Франции, есть в Швейцарии. Ну, представьте, представьте себе, лишь только с этими землями, если это было бы употреблением э, для э, производственной целей, вся ситуация в России была бы иначе, совсем иначе. Ведь Россия это не бедная страна, это огромная страна, 150 миллионов людей, люди ученые, люди грамотные, способные, наушники, земля есть, сердце есть, нефть есть, все есть, а все-таки Россия полностью разрушена. Даже американцы, которые поддерживают этот режим, даже американцы говорили, что эта цифра был самый большой, этот цитация буквально. Самый большой грабеж общественный грабеж в истории. Это американцы, это цю, говорит, не я. Самый большой грабеж общественный грабеж в истории. И этот процесс продолжается. Ну я почему говорю, говорю таким образом? Потому что как марксисты мы должны, должны иметь научный, научный подход к социальной и политической миру. Недавно вот здесь в России были выборы, вот наступил господин Путин, бедняжка, мне жалко, знаешь что, мне жалко, мне жаль. Путин мне поминает одного господина, который бросил, бросился, из восьмого этажа одного большого здания. А когда он шел мимо третьего этажа, сказал следующее. Ну, пока все нормально. Пока все нормально. Ну, это ясно, что ему повезло. Ему повезло. Почему? Потому что это случайно все выходит. Это слу, слу, случайно. Вы э, цена... Нефть в прошлом году выше на три раза это безусловно помогает. Рост. Рост, конечно. Это безусловно помогает русский руководство. Временно. Да, да, немножко. Вот. Временно помогает. А с другой стороны, конечно, после краха 198 -го года, года была сильная девация, которая обязательно что-то делает чтобы помогать. Они сейчас говорят, что есть экономический рост. Я не знаю, вы, вы, вы мне скажете, есть право на это, это или нет, поскольку это право. Но все-таки, это мне все, все равно. Даже если есть такой рост, это ничего не будет решить для России. Потому что единственное, это азбуки ВЭД. Не, не забудь у СОНИ, чтобы понять вот это самое. Чтобы решить экономическую э, проблему в России, надо лишь одна вещь. Инвестиции. Инвестиции. Одно слово, это достаточно. Откуда инвестиции? Из русского капиталистического класса. Ну что, ну что, ну что. Этот процесс продолжается. Вы знаете, какие перспективы есть для ваших русских чисто русских капиталистов, вы знаете, какие перспективы? Я вам скажу, отличного опыта. Ведь у меня в Москве есть один хороший друг, он э, из иска, иска, Канады. Э, очень умный человек, он корреспондент, как корреспондент очень много говорит с многими людьми, важные люди, э, капиталисты, бюрократы, генералы со всеми. А он мне недавно вот дал следующую информацию. Ты знаешь, мне сказал следующее. Ты знаешь, что я недавно был, э, как сказать на, на, клуб, на клубе, гольфа. голфа, можно гольф сказать? Гольф-клубе. -гольф Голф-клубе, гольф да. да. Я, вы, вы играете в Гольф, я не это, это, это для богатых людей. Тоже, Особенно здесь для богатых людей. Ну, это его работа, он должен и ходить в, в, в этой места. Он там спокойно выпил свое пиво. Вот рядом один человек, шотляндец, они говорили по-английски, конечно, друг другу. Стал говорить. А вот этот человек, шотляндец, был пилотом. Есть пилотом. Он работает для одного из самых крупных русских буржуи. Буржуев, я не знаю, не помню его. Без всякий. Это все равно. Их немало. Их, их немало, конечно. А вы знаете, в чем состоит его работа? Работа, если можно назвать это только. У него есть очень огромные э, зарплаты. Огромные, просто даже не помню сколько. Денег. Огромные зарплаты. Я не знаю. 10 тысяч долларов в месяц, я не знаю. Безумно. А вы знаете, что у него есть работа? Он живет в гостинице рядом одного из аэропортов. Подмосковский. там сидит постоянно самолет небольшой маленький день и ночью и единственный долг его это, это гарантия чтобы этот самолет был бы всегда готов чтобы убираться а нет, а, а, нет это не один самолет целый ряд самолетов там, там сидит готовый день и ночи чтобы Улетать. Вот перспективы русского государства. Значит, что гробьешь и в конце концов уехать. Вот. Я вам скажу следующее. Может быть, между нами, может быть, разные мнения о будущем этого, этой страны. Есть фактически разные возможности. Конечно, всегда есть разные возможности в а есть одна вещь, которая полностью невозможна. Абсолютно невозможно, что э, какая-либо общество в мире продолжается в этом пути, пути как, как сейчас. В Полностью невозможно. Путин временно кажется силен, но он не силен. Путин не силен, потому что русская буржуазия не сильна. Бессильна фактически. А если ты смотришь другую сторону, я говорю с некоторыми которые, товарищами, которые сделали как будто пессимистические выводы из этих выборов. Ну, товарищи, есть выборы, выборы, идет выборы, выборы всякого рода, конечно. Но это выборы, если хотите, это, это не обозначает глубокий процесс сознания русского рабочего процесса. Выборы лишь только нам. Показывает, Ле, сам пишет, вот этот сам, тот самый показывает нам, если хотите, снимку, вот есть много фотографов, выбрать снимку временного, психологического, э, как будто, как сказать, мнения, даже не мнения, э, настроения, можно сказать, среди массов. Как это вам объяснить? А, между, между, между кстати, кстати. Вопреки всего, хотя мы прекрасно знаем, что КПРФ, не не коммунисты, у них нет, нет политических програм, не все это не прекрасно, но все-таки, все-таки, для рабочего класса, для, для, для, для миллионов людей, единственный путь, единственная форма, чтобы протестовать против этого режима, чтобы бороться против, по крайней мере, на выборах, это действительно, действительно, безусловно. Голосоваться на, на КПРФ. И вопреки всего, вопреки войны, вопреки сувенической пропаганды, вопреки Путина, вопреки, вопреки, вопреки всего. КПРФ, поскольку я знаю, получил сколько? 32% приблизительно. А это неправильно. Как сам, сам Зюганов, в этом разе я согласен с ним, не, не, не часто бывает, но в этом разе я, я согласен с ним, конечно, была фальсификация. Это, это очевидно. Значит, что если даже сейчас, когда хорошая ситуация для Путина и для русского поздравления временно, даже сейчас оппозиция, если хотите, получила 32%, о, даже, даже, даже больше, это обозначает, что, что базис, основа этого режима чрезвычайно слава. А что будет дальше? Ну, прежде всего, этот рост, если есть такая рост, я даже не уверен, не знаю, вы сами можете дать свое мнение, не хватает мне информации об этом. Ну, даже если, ну, допустим, допустим, что есть такой рост. Допустим, что, дикты, дикты, но но допустим. Да. Это, это, это все, это без риска, это все равно. Допустим, будет обязательно время. Почему? Ну, Потому да. что эффекты девалуации – это всегда временно. Всегда временно. <свят> Есть. Цены изменяются, измен... цены, наверное, в России растут или нет. Это эффект девалуации, конечно. В конце концов, это ничего не, не, не, не решает. Смотрите, вся, целую историю э, политической экономии. А цены нефть! Когда будет последний, вот следующий говорят, следующий кризис Вешая, цена нефти будет испытывать сразу же самый глубокий кризис, самый глубокий крах, который обязательно будет иметь сильный эффект, как было тоже, вы, вы, же, вы же помните, эффект кризиса два года тому назад. Ну как, как можно опустить настроение массов? Я думаю, что это, это не секрет. Прежде всего, это недостаточно, чтобы рабочий класс э, недоволен. Недовольствие само по себе это недостаточно. Надо обязательно иметь пункт руководства, организация, партия, чтобы организировать недовольствие. Не то очень трудно. Вот вчера у нас было собрание, или позавчера, в Перми, очень открытое собрание. И один первичный рабочий мне сказал, мы не поправили, хорошо сделал. Он выступал, нет, нет, нет это на что рабочие не понимают, прекрасно понимают. Дело в том, что где партии, где организации, у нас нет. Это трудно следовать, трудно, временно трудно. Если мы добавляем эффекты войны, пропаганда, национализм, национальные единства и так далее, это тоже имеется эффект. Временно, тоже имеется. И с другой стороны, если есть мал, хотя маленький рост, ну, многое рабочие, по-моему, думал бы следующим образом. Ну, посмотрим. Посмотри, может быть, что-то будет. Не знаем, что. Ну, факт, что никто на, на, нам, нам даст ничего. Но все-таки ситуация кажется, что нет, нет, там не такая. Ну, подождем немножко. Нет рабочих реалистов, не, не хочет делать барракаду, и революцию, конечно Только сумасшедшие люди Люди хотят жить, жить спокойно. Но проблема состоит в том, что здесь это нельзя. Это невозможно. Это времени перерыв. Это, это ситуация. И будет меняться, может быть сразу, не, не, не сразу, же, а может быть не, в, внезапно, вот это слово, что я сказал. Внезапно, в, внезапно ситуация может можно меняться. Обязательно будет в данный момент огромное движение рабочего. Это, это, это, безусловно. это безусловно. А проблема не... не, не это не наша. Про... Проблема следующая. Когда будет это движение, когда будет движение рабочего класса, где организация? Где партия? Где руководство, чтобы дать организационную форму содержание этому движению? И согласованность. Конечно. А вот Россия России ваша задача. Я говорю, наша задача, потому что партия, если, если речь идет о настоящей Ленинской партии, обязательно должен быть часть интернационалом. Национализм и социализм это против, явное противоречие. Против социализм это интернационализм или нет ничего. Это была всегда позиция Маркса, Энгельса, Ленина, Плоского и, конечно, нашего позиция. Ну, я больше не буду говорить, потом, конечно, буду говорить о, о других темах, потому что тоже меня интересует Ваше мнение. Вас не только вопросы, ваши, ваши мнения. а Ваше мнение а об этом. Но я скажу следующее. Те люди, которые думают, что что попало, что есть реакция, что вот наступила реакция, вот Путин здесь статистик, лет и так далее, так. глубоко ошиблись. Глубоко ошиблись. Они не понимают настоящую ситуацию. Они за нами. Хатят, хат. что это будет история. Хатят, что это будет история. Галина Борисовна. Может учится что-то полезное. Что? Эти люди не, не понимают, что глубоко есть кризис капитализма. Первый месяц в мире, ничего не понимают, ну, вчера был религиозный день, да, а Библия что говорит, э глаза имеют, но ничего не ви ви видят, да, имеющие уши не слышат, точно так, э значит, то, что эти люди ничего не понимают. Здесь речь, не о... здесь, здесь, здесь речь идет речь идет не, о, не о, о небольшом кризисе. Здесь речь идет о общем серьезном кризисе, Не только в России, а в Америке. Когда будет крах в Америки, это, это невозможно сказать. Может быть, через год, может быть, даже через месяц, это неизвестно. Если я знал бы, то я был богатый человек, Я не богатый человек, к сожалению. Ну, то факт, что будет кризис, это знают все интеллигентные люди. Не только марксисты. это знают прекрасно сами Божьи. И они сильно беспокоятся. И они сами об этом говорят. Сильно, сами говорят об этом. Кто говорят? Джордж Сораш говорит. Милтон Фридман говорит. Джон Кеннет Галврид, самый известный кензианский герой, Ken, Ken, тоже говорит о том, они предупр предупреждают, но никто не слушает. Это не первый раз в истории. Это, это, это смешно. Если вы смотрите историю капиталистов, это смешно. Потому что как, ну говорит, что капиталисты не учились, мы учились. Мы сделали выводы из, из, из прошлого. Значит, что Гегер однажды сказал, что если ты изучаешь историю, что единственный вывод, что надо делать, это что никто никогда не, не учился из истории. Он не говорил о марксистах, о марксистах. Капиталисты сейчас делают те же самые ошибки, что 50, 70 лет тому назад. 1990 в двадцать девятом году. Это как, как будто, ну, потом мы будем немножко водку... Как я, я надеюсь, немножко доказательства можно принимать. А это как вечеринка. Ты знаешь, больше, чем вечеринка, ведь как пир, нет? В пир во время черной. так. Да. Ты знаешь, что, что, что, что, что, что случается а тут, наверное, в вечеринке, да? Ты знаешь? Приблизительно. Как он, как не Откуда нет. ты знаешь, что ящик? Ну, люди пьют, ну, попают. Все нормально. Пьют больше, и больше, и больше. И всегда есть один, как Настя. Всегда есть один или одна, кто гнид один. Ну, дорогой друг, ты уже достаточно выпил, да? Пора уже, пора уже. Право на Настя. А что говорит этот парень? Ну хватит, это просто, давай, еще, еще. А, а завтра у тебя голова будет болеть? Нет, просто иди, иди прочь. И другие слова, более грубые. А вот, следующий день, беда, о-о-о, голова говорит. Вот именно так эта ситуация сейчас в бирже. Они все покупают, покупают, покупают, все как, как ваше старое письмо, что выше, и выше, и выше, вот, как шума в шума идем дом, просто, а есть только одна проблема, это научный вопрос, Игорь Васильевич, ты знаешь, что есть такой закон, закон, как? Применечный в тягости, как? Немного тяготения. Точно так. Ньютер, что ли? Да, а да. что говорит этот закон? То, что идет наверху... Чем выше взлетаешь, и... тем ниже падать придется. Конечно. А, абсолютно. Забыло все, конечно, как все всегда бывают. Забыло все, конечно. Они же веселые, они же делают правила прибыли. Ну что ж. А будет, крах будет сильнее, поэтому сильно беспокоены, серьезные буржуазные зрители. А это будет иметь сильный, сильный эффект. Начиная в Америке, вы будете иметь большой сюрприз, дорогие друзья. Большой сюрприз вы будете иметь. Тоже в Америке подготовятся огромные движения, протесты. Вот Доказательство этого, если хотите, это как симптомы, можно сказать. То, что случилось недавно вот в Сеатоне, а недавно вот потом в Вашингтоне, это в Америке, это не Вьетнаме, это не Колумбия, это не Россия, это Америка. Значит, то уже сейчас есть как будто, это не, это не всеобщий процесс, но есть элементы недовольствия, беспокойствия, Люди спрашивают, справедлив, справедлива ли эта система или нет. Ну дорогие товарищи, если это, это факт сейчас, ш, ш, ш, представьте себе, когда будет крах, катастрофа для миллионов, это катастрофа, потому что люди будут потерять свои дома, свои машины, свои работы. Но, Все. но не в России. Все. Нет, вообще, другой вопрос, другой, другой, другой, другой, другой вопрос. Но если будет... Чего ты так вот говоришь? Ты нарочно, что ли? Я думаю, что Вы дискуссия уже, уже, уже открыта, это мне нехорошо. Ну, я, я думаю, что должно быть предпредседатель, чтобы... Ничего. Иметь. Ничего. Что ничего. Прав... Конечно. Правопорядок. Да, конечно. Хлеб магазина. Да. Комфортность, которой все Олег, привыкли. Электроэнергия. Газ. Да, да. Которого не да. станет победить. Вот ну, вот это, я говорю, будешь... Так, как будем да, сегодня вопросы задавать да. по очереди и сразу будет Аллан отвечать или будете? Так будете он меня, я более потому что мне меня интересует. Давайте. Меня интересует лишь только одна просьба. Это лично для меня. По Потому что я, я, я не русский человек, и более я, так, не, я, да? я, а чтобы понимать. Вас, чтобы понимать вас, лучше было бы один трат, ш, ш, ш, ш, другом, за другом, да. о -о -о. А, по очереди, немножко с уважением надеюсь. Не и, все вместе. И, да, конечно, это, это лучше для, для всех, я думаю, да. Ты хотел бы сказать? Да, я хотел бы сказать. Еще одна просьба, потому что я не по помню ваши имена. Можно сказать? Юра. Как тебя зовут? Юра. Ситуация. Настя, пожалуйста. Спокойно, спокойно. Хорошо. Какие-то вопросы? Сказала? Насчет Чечни, да? Насчет Чечни. У вас Игорь Васильевич привез вопрос насчет Чечни, что вы не согласны. Насчет Чечни. Насчет Чечни. Насчет Чечни. Да. да, мы решали, собрались там все это. Медленно. И... Говори, пожалуйста. Мы собрали и решали насчет Чечне. Значит, во-первых, с чем мы не согласны, это с тем, что вы, как бы, можно так сказать, помогаете там, ну, на чеченской стороне. Правильно? Поэтому мы не согласны. На самом деле, в Чечне подавляющее большинство населения это простые мирные люди. Это была республика, миллионная республика, с достаточно развитой промышленностью, да, там, с нефтеперерабатыванием. Там, да, там... там было все. И надо понимать, что ну, вот этот конфликт, который война, которая сегодня там происходит, она ведь ну не откуда возникло, это не вдруг появились какие-то там террористы, и их надо было уничтожать. Ну и террористы есть вон в Люберцах, в Подмосковье. Их, наверное, не меньше, чем в Грозном или в Москве. Никто же не говорит что давайте мы Москву к ядерной ядреной бомбой накроем, и тогда с террористами будет покончено. Заодно с, За с рабовладельцами московскими. Потому что, кстати, вот... А, москов... первого, еще не то. а вот я расскажу историю. История... А в Чечне то она разведена. вот слушайте, на самом деле в Москве есть точно такое же рабовладельчество, как а, в Чечне. Например, этот сюжет сделали итоги еще... Ну, больше года назад а, молодые девочки приезжают из провинции. Их а, в магазине, у них отбирают паспорта, они работают в магазине продавщицами. Потом их держат, там забирают на ночь, чтобы они не убежали и так далее. Это был очень большой сюжет с расследованием, там, в общем, так потом и не посадили хозяев. Другой сюжет точно такой же, в России, здесь. А, тоже отловили женщин, вырыли в подвале, в большое помещение, завезли туда швейное оборудование. И они там работали в качестве рабов. Их там запирали полностью. Точно, точно так же, как в Чечне. Это, на самом деле, совсем не вопрос. Не это привело к Первой войне, и не это привело к войне сегодня. К войне, и к Первой войне в 95 году, и к этой войне привело, во-первых, серьезное столкновение экономических интересов различных группировок. И чеченских, и русских, и международных. Во-вторых, политическая заинтересованность определенных сил. Ельцин рассчитывал в Первую войну, в 1995 году, когда он ее начинал, использовать ее перед выборами как победоносную войну. У него это тогда не получилось. Он тогда фактически проиграл войну и вынужден был ее остановить, для того, чтобы победить на выборах. Но это только часть проблем. Конечно, дело не идет только, вот, что Путин захотел и так далее. Что такое Чечня на самом деле? Чечня это ключ к Каспийскому морю. Каспийское море сегодня второй по значимости нефтегазовый район мира после Саудовской Аравии. Там огромные запасы. Сегодня туда инвестируют американские компании, там, скажем, Амока, Эксон, британская, там, British Petroleum, Российские, Лукойл. Они заинтересованы, чтобы качать оттуда нефть, чтобы качать ее спокойно, скажем, там, чтобы качать ее по определенным трубопроводным системам, получать на этом прибыль. Это заинтересованность есть и сил наших компаний, у них это идет, ведет к столкновению интересов. С другой стороны, есть такие силы, которые наоборот заинтересованы, чтобы эта нефть оттуда не шла, потому что это бы разрушило рынок. Это э, страны арабского региона, Саудовская Аравия, э, не знаю, Кувейт и так далее. Именно они, именно они, я хочу заметить, как раз таки поощряли развитие э, религиозного экстремизма в Чечне и так далее. То есть надо понимать, именно они платят, скажем, тому же Басаеву, Хаттабу, которые Боемники оттуда, оттуда вот. То есть надо понимать, что меньше всего, меньше всего это вопросы защиты интересов простого человека. Особенно с учетом э, национальных особенностей. Э, Чечня воевала с царской империей, которая действительно была империей сто лет. Это была огромная война, очень серьезная война. Ну ладно, остановили ее. Потом была Октябрьская революция. Была умная в начале политика, достаточно умная развитие национальной культуры, там, национальной автономии. Это притушило пожар. Но что? Что делает Сталин потом? Он их депортирует. Кто сейчас воюет, вот если взять, вот скажем, Масхадов. Масхадов родился в ссылке. В тюрьме, грубо говоря, родился. И он этого никогда не забудет, конечно, это понятно. Ну ладно, даже это, они хотели, 91 год возьмем, что произошло в 91-м году. Они сказали, мы хотим получить статус союзной республики. Мы не против, чтобы иметь с Россией определенные отношения. Нам не нужна наша армия. Давайте у нас будет союзная армия. Там, нам не нужны Министерства иностранных дел. Пусть оно будет общим с Россией. Но мы хотим получить себе определенный кусок полномочий. В... Но в Москве в это время уже шли большие политические игры. Ельцин, Хазбулатов, Тудаев как разменная карта и так далее. И к чему это привело? Это привело к тому, что конфликт в итоге он загнивал долго. Он никак не решался. С 1991 -го года по... До начала войны в девяносто пятом году. Как бы, ну вот есть Чечня, да там воруют деньги, там уже происходит черт не знает что. На это никто не обращал внимания. Бандиты были уже в 91 году. Их тогда было очень легко уничтожить. Об этом не было речи. В пятом году, значит в 96 должны быть выборы. В пятом году Ельцину надо что-то делать. Он решает организовать маленькую победоносную войну. Ведь сейчас это уже ни для кого не секрет. Что генералы его уверяют, да мы все хорошо, быстро сделаем, покончим с этим непонятно каким режимом, значит, и все будет замечательно, Борис Николаевич. Вот причина войны. Кстати. И потом что происходит? Ну, войну проиграли, да. Но экономика Чечни уже не существовала. В шестом году, когда кончилась война, чеченская экономика перестала существовать. Если раньше нефть перерабатывали два крупнейших комбината, лучших в Союзе, кстати, они выпускали авиационные масла и авиационный бензин, и очень высокого качества переработка была, то за эти три года мы имеем тысячи, тысячи э, маленьких, э, как, как самогонные аппараты нефтеперерабатывающих заводиков у каждого чеченца, на которых они пытаются что-то делать, какой-то суррогат бензина, чтобы каким-то образом выжить. Людям надо жить. Частным образом. Частным образом, конечно. Потому что Живет, и, надо и, жить. И, и, и, и, иного пути. И а? общинность. А? Иного пути у них нету. Им это надо что-то. А как еще добывать? А, правильно, они воруют людей. Воруют и больше, чем в России это тоже есть. В России это есть тоже. Но в, <как> в России в меньших масштабах. Но давайте зададим себя <как> вопросом почему. Это очень просто. Потому что ты вот завтра пошел в шахту, да, там поднял свою соль на гора, там, через неделю получил зарплату, и все, и все, у тебя семья, у тебя все нормально. У чеченцев, у многих, всего этого сегодня нету, Но, что у них есть? У них есть огромная ненависть, которая была из-за прошлой войны, ведь огромные же жертвы были. 100 тысяч погибло в прошлую войну, еще в Грозном. И тогда что они? А, а я пойду, сейчас вот и русского уворую, и удовлетворение получу, и барыш еще, может быть, и проживу на это. Так это надо учитывать же, правильно? Кто, кто им не давал жить, как в Рафии? Со мной служил парень молодой, чеченец из Грозного. Он был сварщиком. В Грозном был отличный сварщик. Брат его такой, кстати, два родных брата служили со мной. Отличные ребята, простые работяги. Там была промышленность, там было где работать. И нафиг им не нужна была эта война. Это надо понимать. Войну войну устроили политики, большие политики. И так. с русской стороны, и с чеченской. На самом деле и русские солдаты, и чеченские там маджахеды, боевики проливают свою кровь для того, чтобы... Здесь прибыль получили Березовский, Абрамович, для того, чтобы в Саудовской Аравии прибыль получил, скажем, принц Фаят какой-нибудь, чтобы получил прибыль Рокфеллер в Америке. Я хочу сказать следующее. Вот Беларусь. Она очень хочет быть в союзе с Россией. Что делают российские политики? Да они мешают этому союзу. Но, с другой стороны, Чечня не хочет быть, не хочет быть в союзе России. Что делают русские политики? Они насильно затаскивают... Чечню в состав России. Вообще говоря, мы марксисты, для нас базовым, одним из самых базовых наших принципов является право нации на самоопределение. Если народ не хочет быть в составе какого-то государства, никто не может его силой удерживать в этом государстве. И наоборот. Но как раз этого и нет. А зададимся вопросом, почему этого нету? Почему с одной стороны волю белорусского народа к союзу игнорируют, а с другой стороны Игнорируют волю чеченского народа Правда? выйти из России. Назовите, пожалуйста, не работу. Не все. Я не назови, все, говорю, но, если мы говорим не работать. А? Ну, пожалуйста, ну, работу говорю... Маркса о праве нации на самоопределение. Ну, извиняюсь, это в любой программе это партии, написано. это в манифесте написано. Это, на эту тему существуют сотни работ. О да, праве нации на самоопределение Ленин писал. 15, Нет, 15, я да говорю я про это... макса. Вы сказали, мы Мешь марксисты. Вечера, Конечно. Масса работа. Вы, мы... вы, вы сказали, сказали мы вы. марксисты. Когда, вы сказ... вот, когда говоришь, что мы марксисты, ты говори я, Игорь, том, Игорь, я ты понимаю марксизм. Игорь. Вот так, да. Право нации на самоопределение. Совершенно И верно. И дальше я понимаю марксизм так. как ключевым пунктом в марксизме. «Право нации на самоопределение». Да. Я вам, вам процитирую сейчас Маркса. Именно... «Не может быть свободным народ, угнетающий другие народы». Карл Маркс. Совершенно верно. Значит, этот вопрос где, э, ставил, ставился о том, что такое есть капитал, способ его обогащения, способ его колонизации, Способ его значит, поисков рынка дешевого семья, дешевых рабочей силы, способ его эксплуатации во всем мире, способ его распространения. Значит, когда произошло, провозгласил оправить нации на самоопределение, с этим лозунгом коммунисты пошли во власть в России конкретно. Значит, в той конкретной значит, обстановке, когда Владимир Ильич. Значит, была произглашена советская власть, сразу же параллельно с этим и была произглашена советская власть именно в России, на многонациональной России, в силу неравномерности развития национальных окраин, в силу неравномерности развития, значит, различных регионов страны, значит, и так далее для того, чтобы как можно менее наиболее осознанно самые люди пошли в эту революцию, поддержали ее революцию, произнесены самые были высокие коммунистические принципы, принципе, насколько я знаю, марксизм отрицает межнациональное какое-либо различие, коммунистическое общество русских русский нету различий по национальности. Совершенно. То есть национализм, национальность это порождение капиталистического общества. Совершенно верно. И поэтому, но это было в конкретной общественно исторической ситуации. И именно этим лозунгом воспользовались бюрократия, Советский бюрократ. Именно на основе этого лозунга свою суверенитета, сколько возьмете. То есть самое главное, я, я взял. Именно провозгласил эту как независимость в момент, когда он протянул свои жадные руки к собственности, к общенародной собственности. И здесь произошел уже люди, как бы, ну... Погоди, Сеевич, ты так сложно простерять. вдарился в такую теорию и дискуссию, которую И этим воздумком отправили нас, иначе, на воспользовалась реакция самая черная. Ну, они, конечно, и не По сути власти, дела, преступное, это. уголовное мировоззрение воспользовалось этим, как ты говоришь, марксистским ягодом. Значит, праве, а вы не предоединяете, что это марксистский войн? Вы считаете, что право нации на самоопределение это не марксистский войн? Право нации на самоопределение это когда значит, ты вот сформируешь партию, когда придешь во власть, начнешь устанавливать диктатуру пролетариата, гуманистическую диктатуру пролетариата. К этому общественное сознание должно быть готово. Давайте Насильственную революцию так. сделать невозможно. И тогда начинает звучать иначе этот лозунг. То раз есть раз, где раз. условия не созрели. Где люди не хотят объединиться в единую систему планового хозяйства. Да, Я да, просто иначе. поясняю. О том, что вот э, ситуация, где этот лозунг безусловно должен звучать. То есть когда... Какая-то страна еще не готова подсоединиться к единой системе свободного человеческого труда. Это вот такой вопрос. И еще раз хочу подчеркнуть. Правом нации на самоопределение воспользовалась самая мракобесная реакция. Понимаете? И мы здесь должны, вот, а правильно говорит. А вам правильно говорит. Осторожно, горе закрывается. Национальный вопрос. Очень-очень тонкий вопрос. Особенно очень сложный вопрос. И здесь, как говорится, давайте, э, как бы, ну, поосторожней, что ли, вот с бомбами, там, э, бросить, там, эмоции, как-нибудь, давайте сдержим. И мне бы лично хотелось бы послушать мнение Анны. Давайте как-то... Хорошо, но это вот, будет неплохо, давай. Посмотрим, что скажет конечно. нам интернационал. Дед... У него опыта Дед... Дед Мурашка, воды, но... не ешь, будет. Ну, воды, ну, конечно, кажется. Мне еще хочется, знаете, что сказать? Это сложная, достаточно ситуация. Чеченцы, сволочи, не работают, не бывают хуже. Не будем эмоционально, как Но дело в чем? Настя, надо эмоционально рассказывать. Дело в чем? Дело в том, что на самом деле это нагнетание ситуации, это обрисовывание картин. Это то же самое. То есть надо на кого-то скинуть свои неудачи. Это делали фашисты с евреями. Среди нас есть. Реси... Это делали здесь, Здесь, вот Минеш, здесь, Они, может быть, чистые ваши... Нельзя обвинять это... национальность. Люди разные, люди половины евреи, там какая-то там чистая. Давай, больше, больше. Давайте остановимся. Я, прошу внимания. Давайте послушаем. Кстати. Евгений немцев не любят как, никак, да никак мыло имеем. Вот я и думаю, потому что, лицо, ряду, что вот да. думаю, мы, мы дело имеем вы... это... с профессиональным интернационалистом. Вот, как и, как и так далее. Значит, как бы от... аттестованным от... от... интернационалистом. <связывающим> <связывающим> <связывающим> Давайте послушаем его. Наш э, славянский сбор. Послушаем ну, его. Пускай да. Ну я товарищ как сомнительный нарочно. Не говорил а, а, а, а, как это я говорю. Потому что а именно, именно я хотел слушать ваше мнение. Это, конечно, очень э, серьезная дискуссия, очень важная диску дискуссия. А прежде всего я говорю здесь следующее. Вы знаете, что в какой-либо какой организации, в какой-либо паде всегда есть раз, разногласия. Раз. Правда? Это естественно, для страницов это большая проблема. Для нас почему надо быть проблема? Лишь только надо, если есть, пожалуйста, прежде всего, нельзя перевеличивать, Здесь, если мы, мы, мы, мы, мы должны спокойно говорить, каждый должен выразить свободное свое мнение, и мы должны услышать его с уважением, и судить вопрос. Это, это, это. Потому что таким образом мы будем учиться все. Я хочу учиться и делать серьезные выводы. Но прежде всего, конечно, национальный вопрос для марксистов это не новый вопрос. Это, это, это не начинается сегодня. Это очень, как сказал Игорь, это, это старый вопрос. И мы, конечно, стоим, это очевидно, за марксистские позиции по национальному вопросу. Ну, например, какая позиция марксистов? Вот, вот наш принцип. Это принцип. Принцип следующий. Мы решительно за святое, святое единство рабочего класса, не за единство рабочего класса. Разных наций. Разных наций. Тоже так. Несмотря, несмотря на нации, на религии, на языков, это на, наше. позиция. Почему? Потому что э, дивизия, расколы, столкновение между работами в крайности вредны. Вред. В крайности вредны. Это в пользу кому? Лишь только врагу. Лишь только капиталисту. Нам надо это первый принцип. Второе замечание. Ну, правду истину сказать, национальный вопрос должен уже быть решен. 20, вот 150 лет тому назад должно быть решен. Это не социалистический вопрос, это, это капиталистический вопрос. Это задача буржуазии, это азбуки приведения. Вопрос следующий. Почему этот вопрос не решен? Не, не только не решен, всюду не решен, не только в Чечне. Всюду, только... смотрите, всюду. Под вопрос о а, а, а, а, а черных в, в Америке, это страшное угнетение. Вопрос об Ирландии, Великобритании, даже Бельгия может разрушиться как, как, как страна. Даже, даже в Италии этот вопрос существует. Очень вредный, очень сложный, очень трудный вопрос, если кто-то здесь, я, я не говорю я не индивидуально, да? хочет как будто поставить вопрос, как будто черный или чер, белый, да или нет, это очень опасно. Надо заметить это очень подробно. еще одно замечание. Если Октябрьская революция Удалось, если было это удачно. Это было главным образом, в частности, по крайней мере, благодаря Ленинской позиции анализа Какая же была Ленинская позиция? Я только что сделал документ, это как почти книга. Я думаю, что Алексей Петров уже перевел ее. Будет. Будет. будет И, пожалуйста, я хотите, чтобы вы... Внимательно читайте и дискутируйте. Есть ли это разногласия? Ну, все, это хорошо, это наше богатство, если есть наше разногласия. Но дело в том, что многие, к сожалению, многие не, не понимают генерскую позицию о национальном вопросе. Например, вот речь идет о, о праве национального само самоподведения. Это Денин сказал, я согласен с этой точки зрения. Надо быть немножко осторожнее, потому что в вот, только у меня стоит целый ряд ситуаций Ленина, да, то он прекрасная речь, что мы защищаем это право, как демократическое право, и как всякое демократическое право, это не, это не абсолютное право. Это не абсолютное право. Это сравнительно, это зависит, если, а мы, если мы будем защищать или нет, это зависит от, от конкретных обстоятельств. Ну, например, вот просто другие примеры. Мы за право, как сказать, расходения, брак, браку, как сказать? Расход. Расход развод, да, развод, развод, развод, развод, развод. Развод. Вот так. Я, я, я, уже, уже, уже случилось давно. Мы, слава Богу. слава Богу, что есть это право развода. Мы за право, право развода. Но это обозначает, что мы за развод. развода? Нет. Нет. Важный мне должен говорить, ну нет, да, обязательно должно быть разум. Нет, это право, которое можно употреблять или нет. Для того, чтобы это или нет. прочнее были точно, точно так. Наш принцип, это не, ну, потому что есть люди, немало, много. К сожалению, много из них называют, и, и называются и которые сразу же, нет нет, нет, нет, нет, за, не только за, за, за, за право употребления, а как сказать, у самого а за, не, за, за э, самостоятельность, за сепарацию, это, не, это никогда не была позиция ни Максима, ни Ленина, ни нашей позиции. В принципе, в принципе э, единство народов Советского Словия и быв, бывшего Советского Союза, это хорошая вещь. Конечно. Э, надо, на, надо сказать правду, что... Разрушение Советского Союза было преступлением не только не против России, против всех. Кому это выгодно? Это было в крайности реакционное реакционные. Мы против этого. То же самое с Югославией. Разрушение Югославии это после интереса всех народов. Не только после Сербии. Значит, надо.. Внимательно. Я это, сказал, это. что в Югославии тебя пригласили. Ну, это другой вопрос, да. да мне пригласили в Белград да. месяц тому назад, чтобы участвовать да. э -э, на круглом столе да. о, о вопросе. национального Ну, конечно. Мы ну, об этом много писали. У нас есть отклик, но это тоже то, то важно, что не только что у нас была бы хорошая позиция, но это должно быть Иметь отклик между известными. Конечно. Это, поэтому надо быть очень, очень осторожной в форме. Ну, например, э, вот, скажешь, вот другой пример. Мы за право аборта. Почему? Потому что одна женщина, она должна иметь право решить, что будет слушать в ее это ее собственность. А разве это это что мы за аборта? Абсолютно ну, нет, аборт, аборт, аборт плохо, нехорошо, плохо, но ну, зависит от обстоятельств, иногда бывает, что это необходимость. Что, к сожалению, надо, надо делать аборт, к сожалению. А национальный вопрос тот же самое, мы не за независимость, честно, это не наш Мы за своб... Одна свободный союз, свободный добровольный союз, не, не, быть не может другой. А думайте не может. Быть не может. Как брак. Естественно. Рак. Это неправильно э, сказать, что, что вот, например, не, не, не хочу сказать, что чтобы Татьяна и Игорь обязательно должны жить вместе. Вот. Хотя они не, не, не счастливые, хотя сразу, каждый день. Сразу я... разведемся. Нет, конечно. Это нельзя. Ну, э, если возможно, жить спокойно, добровольно вместо того, пожалуйста. Это самая лучшая ситуация. Какая была позиция? Ленина. Сказал, например, что царская Россия, он сказал буквально, там не было добровольно-свободное единство, было репрессия, было насилие царским государством. И он, потому что хотел защищать единство рабочего класса, он настаивал, что русские рабочие, русские рабочие должны сказать, пол, полские рабочие, вы... Разве хотите уйти из, из России, это ваше, это ваше право, мы, никто не мешает вам, если хотите, если хотите. А? Но мы революционеры, мы хотим социалистическую революцию. Когда мы возьмем вас, мы будем дать вам полную свободу, и мы надеемся, что вы будете поддержать нас. Ну, конечно, вы имеете это, мы будем защищать это право до смерти. Результат? Это диалектический вопрос, видно, Это, это, это, это результат снятующий.